Подари мне среди ночи свой взгляд. Я тебя обниму И прильну к тебе Всем своим теплом Не отдай меня в Тело в нежности И душа замрет от счастья Покорившись неизбежности и Я не в силах И душа замрет от счастья, Покорившись неизбежности страсти.